Партия самоходных артиллерийских установок МСТА СМ-2 поступила в войска ЗВО, партия модернизированных самоходных установок МСТА СМ-2 поступила на вооружение артиллерийских подразделений Западного военного округа. Об этом сообщает пресс-служба ЗВО. Всего военные получили 12 новых САУ 100 СМ-2. Машины приняты, проверены и уже вышли на полигоны в рамках мероприятий боевой подготовки. Отмечается, что в войска поставлена обновленная версия самоходной гаубицы, отличающаяся от более ранних вариантов САУ. Как говорится в сообщении, МСТА СМ-2 имеет значительное конструктивное отличие. На ней установлена новая автоматизированная система управления огнем, увеличена прицельная скорострельность. А также имеется возможность применения цифровых электронных карт что существенно ускоряет ориентирование на местности в сложных условиях и позволяет более оперативно выполнять огневые задачи. Галубицам-100 SM-2 предназначена для уничтожения артиллерийских и минометных батарей, бронированной техники, средств ПВО и противотанковых средств, а также живой силы противника. Основу огневой мощи 233 100 СМ-2 составляет орудие 2А65 калибра 152 со скоростью стрельбы более 10 выстрелов в минуту. Гаубица оснащена программируемым комплексом заряжания. Максимальная дальность стрельбы – 29 километров. Боекомплект – 50 снарядов. Скорость – до 60 километров в час. Запас хода – более 600 километров.